Уважаемые подписчики, а также новые зрители, у микрофона как всегда Вадим Картавый. Вы на канале Картавый Компани. Мы с вами продолжим изучать эту игру. Довольно таки она мне понравилась, поэтому э, я продолжу, продолжу изучение ее, и мы с вами будем ее посмотреть. Э, что, что у нас э, нового? Нового ничего нету. Я вроде бы здесь полутался. Посмотрел, что у нас здесь внутри В прошлой серии. Но давайте еще раз глянем. У нас новый день. Новые правила. И мы будем смотреть все, что у нас можно. Вот. Как ваши дела? Как настроение? Давно мы с вами не общались. Пишите свои комментарии. Мне будет очень приятно. Если вы что-нибудь напишите... Под этим видео. Да, ну, вроде бы ничего нету. Я так думаю, что ничего не осталось. После пошло... Ну, на всякий случай глянуть можно. Так, так нам нужно найти ферму... Стенхага. Стенхага. Давайте обратимся к карте, наверное. И посмотрим, где она находится у нас. Ферма это... Ферма у нас вот она. А, в общем, 8, 837 метров мне придется пройти, э, чтобы найти эту ферму. Только в какую сторону, я так и не понял. Сейчас еще раз гляну. Так, я здесь, э, то бишь, я поворачиваюсь на 180 градусов и иду вперед. А, отлично, вот так, значит. Надеюсь, что я верно пошел мир открытый мир открытый как никогда травка зеленеет солнышко блестит в общем как всегда я вижу э, вот они уже уже на меня охотятся я их вижу солнышко блестит в общем э, и мне нужно полутаться Ага, не успел я полутаться Меня здесь сразу встречает робот. Робот, которого я быстренько отжучил. Вау! А это кто? Мали маленькие работята! Маленькие работята! Клопы! Клопы, мать вашу! мать вашу клопы знаете я клопик больше на меня не, не, не. так еще папа клоп походу присутствует где-то в клопах ничего нету где-то я, я вижу к... папу клопа Йон. дай мне полутаться хотя бы вот он папа клоп Мне нужно переместиться. Вау, там два, два пап-клопа, два папа клопа Я не помню. Аптечка. мои, где мои аптечки? Сейчас проверим аптечкой что-то с ним не то ну, я я замочил их я замочил их я счастлив аптечку мы получили все, все перемещаем к себе Теперь у меня есть аптечка да Просто отличная игра полностью, путом совсем замечательно, лапами. Так, баллон. Баллоны я пока не знаю, для чего примир... пер... применять. Мы потом, соответственно, надеюсь, что поймем. Сечек очень много. Меня радует, и лута очень много. Не скучно здесь э, находиться. Так. Проверим, в правильную мы сторону идем, да, в, пр в правильную, в правильном направлении и двигаемся вперед, я думаю, что вам будет интересно, посмотреть на это все, зарядимся на всякий случай, свой пистолетик и двигаемся вперед, я хочу найти большого клопа, где-то вот здесь он есть. Он меня то есть видит а я, о, о, И игнорирует А значит мы можем пройти Незаметно Мы незаметно проходим Так здесь смотрим что Ничего нету Может впереди что нибудь и... Скорее всего нам дадут В будущем автомобиль Попытаемся добраться до фермы немного подхилимся и вперед друзья мои пока что ничего не происходит поэтому я даже не знаю, что вам рассказать. Расскажу, наверное, как у меня дела. Дела у меня хорошо, отлично. Настроение просто прекрасное. Вот еще. Вот еще один. Вау. Он здоровый. Он здоровый. Он здоровый, здоровее, чем... Здоровее, чем прошлое. Я его не вижу. У меня патрон мало, ребят. Поэтому как можно экономичнее. ой-ой-ой-ой-ой есть я его сделал я его сделал так еще один так давайте отсюда убегать потому что у меня у меня нету ничего, ни хилки, ничего у меня 30% жизни я его зав... одного завалил, но второй там остался. Остался второй. Я думаю, что вот эта ферма и есть. Давайте двигаться к ней. Может быть, там есть хилка. Вот здесь есть роботы. клопы клопы мать вашу клопы оружие оружие я вытащил из мусорки не смазал Не обращайте на него внимания. А, машины. Машины. Ма... Машины. Боже мой, нет, я, я их не уничтожу. Дайте мне пройти хотя бы куда-нибудь. Новый уровень. Одну очку навыка. Как мало. Я бы дал все 20 очков навыков здесь, потому что мне пизда полная, 4, 4 машины, 30% жизни. Дробовик, который стреляет криво. Один. Два. Три. еще один ребят еще один куда стрелять блядь? есть 10% жизни надо сразу пойти хилиться процентов жизни было, ребят, это просто, я не знаю, я был на волоске, я был на волоске. Перемещаемся смотрим нет ли здесь никого так есть ничего нету у нас у нас вон там какое-то обозначение давайте пройдем туда отлично здесь еще еще для создания предметов Пока у нас нет ничего вообще. Здесь смотрим, кто у нас. Ромная. Отлично. Аптечек целая куча. Это очень. Газета. Давайте прочтем газету, что тут написано. Берлинская правда. А, Берлинская стена пала. Ну, то же самое. Берлинская правда. Это Ничего, никак не, не влияет. Так. Ну что, мы добежали до отсюда. Облутались. Сейчас посмотрим все здесь. Обнюхаем, описываем каждый кусочек, чтобы пахло мною. Тут ни один робот, ни одна собака сюда не зашла. Так, ну здесь мы пописали. Давай. Вот здесь пописаем. Так, от клопов у нас ничего нету. Очки исследования, да, нам дали какие-то очки исследований скорее всего они нам помогут но давайте мы сначала осмотрим что у нас в машинах в транспорте так, мы должны исследовать Эту ферму, ну что я и делаю Собственно говоря В каждую машинку мы можем залезть, посмотреть Что здесь интересного Голдые кеды Кеды нам пригодятся бегать от противников как же, мы бискет никуда, метал. Я пока еще не понимаю, что зачем, и. Мы со временем, со временем разберемся. Пока мне интересно бить их. Сообщение Атониты для родителей. Порученное задание завершено. Мы с вами справились. Справились с заданием. Так, здесь можно полутать. Вау. Вау. Ты серьезно? Прям в ка в каждом. В каждом аптечках. Это просто шикарно. О! Оружие. Мы взяли еще оружие. Пока.. Дробов... Дробовук у нас есть. Ну, давайте посмотрим, что дальше. Почему? Так, ну и куда дальше идти? Найдите деревню сальм саль там и доберитесь до нее. Ну, раз мы добрались до одной деревни в этой серии. Я думаю, что до второй деревни мы доберемся в следующей серии. Вот. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Мне будет очень приятно. У микрофона, как всегда, был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавы в игры на ПК.